Цифры. Книга из серии "Блестящие книжки". Ваш малыш будет листать страницу за страницей, нажимать на яркие кнопочки и вместе с этой книгой сможет самостоятельно выучить цифры. Вот, mm. yeah. right? Один воздушный змей. Два попугая. Mm. Четыре кролика, пять лягушек, шесть грибов. Малфет, 10 бабочек.